На отправке сразу три города Перм, Йошкарова и Сургут. Все буксы представлены в разных комплектациях. Здесь пятнашка зонкшен, здесь пятнашка Ванчин, здесь двадцатка зонкшен. Все буксировщики имеют реверс-редуктор для передвижения вперед-назад. Каждый букс представлен на разной подвеске. А здесь у нас новая подвеска, пружиненные склизы, две стороны независимы друг от друга. А на следующем буксе присутствуют подпружиненные цельно-резиновые колеса. И на другом буксе обычная катковая, мягкая, независимая. Скоро клиенты получат свои Буксировщики, а мы будем ждать фото и видео с поездок. Всем спасибо за просмотр. Пока. Произвели отгрузку. Буксы отправляются с заряженными с модулями толкачами, с санями, с отбойником, с сиденьями и с различной мелочевкой. Толкачи все обновленные с лобовым стеклом, с амортизатором.